Они ебанутые а Ну вот ты вот даже, вот, например, меня в пример поставить, да? Ты вот, ну, ну вот насчет работы, ты вот короче, ну... Ну не фонтан, блядь, да? Да, ну ты есть! С тобой можно пообщаться, я можно выслушать Ебаный в рот, а! Так это работает? То есть вот так вот, ну, насчет работы я тебя вот, ну... Вот даже на камеру говорю, она пишет, да? Я не знаю. Поху вообще, пишет, не пишет? Я тебя просто ненавижу, блять. Вот в работе ты, я тебя ненавижу. А как человека, блять...